Меня пугает то, что вот министру, когда задают вопросы, он отвечает в последнее, вот самое последнее интервью, там, накануне Нового года, он говорит, ну подождите, я всего 20 дней, поэтому слишком маленький срок. С моей точки зрения, если мы это мы понимаем, что первый этап реформы, когда была сформулирована концепция, он, он занял больше, чем полгода. И этот этап был пройден. И надо тогда, вот почему меня напрягает эта ситуация. Потому что если концептуальный подход верен и принимается министром, то тогда 20 дней это слишком долго, чтобы ждать э, начала второго этапа. То есть это буквально на, там, на третий, пятый день можно начинать действия по движению во второй этап. Второй этап, называя вещи очень просто, должен был собой представлять вот этот... Мониторинг ситуации, аудит документов, которыми наша сфера соприкасается… Регулируется с, сейчас, да, регулируется и где она соприкасается там, с финансами, со всеми сферами, которые, с которыми соприкасается спорт в жизни. От которых зависит. Да. То есть 20 дней – это уже катастрофически много. для того чтобы И уже больше 20 дней, и ничего в этом плане ничего не происходит. Если концептуально не принимается подход, который разрабатывался по 20 дней, это тогда слишком большая пауза для того, чтобы сказать, нет, это немножко не туда забрели, мы будем куда-то что-то по-другому делать, и тогда надо срочно говорить, куда мы будем двигаться. Вот, вот это та главная причем вот это то, что напрягает. Ну, безусловно, то есть, ну, в той ситуации, в которой мы находимся, мне кажется, уместно было бы говорить о о решительных действиях, ну, в сторону изменения к лучшему. Да? Ну, потому что, как бы все мы понимаем, что дальше так, ну, уже нет ни, ни желания, ни возможности, даже если бы было желание. И уже далеко не 20 дней, уже больше месяца. Как, то есть с течением времени уже 20 дней не будет оправданием, как не будет оправданием, и 30 дней. В то же время мы не услышали действительно ответ на вопрос, предложенный, предложенный, предложенный концепт реформирования, он принимается, либо нет. В то же время обрывочно, обрывочно мы видим не, некие действия от, со стороны министерства, которые в той или иной степени пытаются реализовывать именно этот концепт. А концепт состоял, я просто напомню, на самом деле еще меньше, три основных позиции было. Первое – это э, выстраивается автономная вертикаль для спорта, для спорта в, том, э, в той форме, в которой спорт принят в мире. И э, концентрируются все действия на двух направлениях. Первое направление – это справедливое распределение ресурсов э, на спорт высших достижений, и второе направление – это э, и, адресное распределение ресурсов на массовый спорт. И как бы есть боязнь сейчас видеть эти действия, которые производит министерство, боязнь того, что э, вот этими действиями, какими-то там мазками, штрихами, оно как бы подменяет смысл как первого, так будет подменять второго и третьего, э, третьего элементов. Витископ. Спортивное видео.